Третий вторник перед Новрузом вторник земли напоминает о пробуждении природы, приближении весны. В этот день замачивают горсть пшеницы, из которой позже появятся ростки семяни. Этот ритуал сопровождается песней Семяни, храни меня, буду растить тебя каждый год. Семяни обязателен в каждом доме. Он принесет вам достаток и изобилие. Бытует обычай в Новрузе сажать дерево. Это считается благоприятным знаком. Рубить же деревья ни в коем случае нельзя. Продолжая эту традицию, в современном Азербайджане в дни Новруза закладывались парки и сады. Праздник Новрус символизирует приход весны, обновление природы, наступление теплых дней и начало сельскохозяйственных работ. Значимость этого периода года для жизни людей с древнейших времен породила множество обычаев и обрядов. Их связывают с культом природы и плодородия, верой в умирающую и возрождающуюся природу. Согласно вековой традиции, и сегодня в Дни Новруза тех, кто занимается пахотой и земледелием, принято поздравлять хончой – угощениями, собранными на поднос. Тот, кто собрался построить дом, верит, что его фундамент лучше заложить в Дни Новруза, чтобы этому дому всегда сопутствовала удача. Одно из укоренившихся в сознании народа золотых правил Новруза гласит. Нельзя в эти дни проклинать, лгать, сквернословить, сплетничать, осуждать. Словом следует остерегаться дурных поступков. Те, кто в ссоре, обязательно должны помириться. Но Новруз в Азербайджане один из самых любимых праздников. В эти праздничные дни принято ходить в гости и принимать гостей, встречать и провожать всех с улыбкой и хорошим настроением. Михрибанка Смова, Василий Попов, Фируз Рагимов, АТВ Интернешнл.